К сожалению, эта система вот, в таких в экстренных она пусть не работает. Когда наши бизнесмены начинают орать, кричать, выстраивать всех, это имеет право на существование. Да. Но если мы хотим сделать не просто хороший ресторан, а если мы хотим сделать ресторан великий, вау, то, что будет следующим трендом. Нам нужно высокоинтеллектуальные людей, нам нужны люди, у которых есть интеллект и знания. И уже просто кричать, орать, это не работает. Ты должен их уметь мотивировать, ты, ты должен уметь создавать условия, когда они самореализуются. Продать, когда, да, есть да. много ресторанов, есть много логистических компаний. Да. Но если ты хочешь быть лидером, если ты хочешь быть number one, да. как вот твой видеоблог, да. Тебе нужно создать команду не просто из людей, а из людей, которые обладают наилучшими знаниями. Да, ребят, я всем рекомендую прочитать книгу. Она называется Обнимить своих сотрудников». Я даже немножко в шоке был от того, когда я прочитал. Я понял, что, что это за... Американские сказки какие-то о том, что нужно там заботиться о своих сотрудниках. И она мне не срезонировала, но сейчас я понимаю, о чем идет речь. Вот смотри, я хочу упростить, да. вот смотри, вот есть, есть человек, у которого есть какие-то знания, ну грубо говоря, вот ты хочешь у меня взять интервью, правильно? Представляешь, ты позвонил, сказал Михаил, ну пошел вот я такой великий, хочу взять, взять интервью, завтра в 8 утра быть у меня здесь стоять. Да. Вряд ли бы это со мной сработало, правильно? Ты пытаешься со мной найти подход. Твой продюсер Юрий, замечательно девушка, пишет мне письма, комму... Комму... коммуницирует с Тиной, Тина моя помощь. Ты как-то пытаешься со мной договориться. Да. Согласен с тобой? Да. Вот так же у нас на работе, у нас сотрудники. Если у нас сотрудники, которые все тупые, тогда нужно просто заниматься, чем надо закрыть компанию и заниматься чем-то другим. Если вы хотите быть бедными, то думайте, что вокруг вас я идиот, а вы один умный. А если вы хотите богатыми, старайтесь работать с умными людьми, если ты быть? уже, вот выводы просто очень простые, если ты будешь стараться брать профессионала так. или инвестировать в развитие этих людей, ты поймешь, насколько эти люди ценны для тебя, а если ценные, то относись к этому как к ценному, а не как грязи, да. и все получится.